Ребята, собираемся на рыбалку, приехали на машину. Ну, раз все было, еще нельзя, но все будет еще, сегодня лов, не будет, не знаю. Сейчас поедем, съездим, вы не переключайтесь. Ребята, не Раз, пойду, а мы, малочку, ребята, и приехали. Дорога сегодня нормальная, да, более-менее? В дождей нету. <связь> Все-таки донесли мы эти вещи. вещи Сколько рюкзаков у занимается делом Фитнес, давайте Андрюха? Записался на фитнес. Теперь у нас на фитнес ходит в Москве. Здоровый образ жизни. Теперь бросил курить. Теперь, видишь, а сейчас фитнеса нет. Где фитнес взять? Вот ему. Дал фитнес. Пускай поработает. Шучу. Такая у нас природа, ребят. Ну, ветер есть сегодня, да, такой. Так что, думаю, будет, может, даже волна небольшая будет. Посмотрим, что в этот раз рыбалка будет. Даже если что-нибудь не поймаем. Все равно выложу это в видео. Вот. Ладно. Не переключайтесь. Так, ну что, ребята, выплыли мы на воду. Такая у нас тоже природа, классная. Андрюха отрабатывает фитнес, опять как всегда, Московский фитнес у него. вот ребятушки приехали мы на место выгрузились на берег слотки не стали ловить то что у него фидеры. Андрюха, Андрюха пошел там рогатину ломать это там в кустах как медведь. Не знаю. Слышите где-то шарает. Андрюхин ты где там ползаешь-то? А вот он вон там где Ладно такое местечко у нас сейчас короче андрюха поставит рогатину закинет удочки и будем пробовать ловить рыбу будет что у нас сегодня не будет ничего не будем загадывать а вы не переключайтесь вот он ползет что там нашел ты тут не рогатину тут целый лес притащил Нормальный у него рогатень mm. будет. посмотрим, что там на том берегу творится. Mm. Классно. Народу нету, вообще классненько. Тишина. У тебя серьезная тычка-то, Андрюх. Серьезная тычка, говорю. Че, Чего? Чего тебя опять не устраивает? Ну, Невысоковато? <смех> вот не высоковато? Ну ты уже будешь ловить как барин. <смех> вот так, вот так. Ну, Что будет угу. Сейчас увидим. Хорошо, Кидаю, я потом перезакинут ветра вроде дать то ли течение какой-то я уличку забросил свою замутит фидор если меня не поймает конечно нормально забрось так а сейчас перейти перей перей перей что ли в ту сторону, не пойму. Смотри, как натярит А что, без колокольчика, да? да на полный физер. Угу. Давай удочку перекинь, посмотри, что там есть. Бончик должен загнуться, да, на фидере, этом? Да. он тонкий, да, совсем. Угу. Есть манка-то? Да, такая обсосанная, ну, видишь, вываливается маленький да, карасик. Да. добавь сантиметров, куда, не Ага. чуть 10-15 все хорош чтоб на дно положить Что? на дно положить Не Что червя решил замыть нет нету а. сейчас червь и манка короче Что Что там же была вот палочка а, Прям с этим намазываем. Да. С песочком. Песочек отвалится. <свист> а <что>? <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Как там хоть наматывать? Мне да, надо было Просто... сразу, это вот, тебя наматано тут. Как нитку наматываешь, да. угу. Давайте. Туда, я смотрю на твою удочку одним глазом камеру другим наконец этот кончик но ну, у тебя подальше получилось что он там не встал, не ну, тебя запутался просто нет, нет, нет. значит ближе туда Блядь. плохо. О, о, о. Вот, тут там ямка, значит. А где что там, манка да, осталось там Не успел. Не, успел. не, я снял чуть-чуть ее. Знаю, странно, так, в общем, что по ситуации? Пока ничего не клюет. Решили заварить по бомжику. Ну, Андрюха тут поймал одну подписчику. Да, Андрюха? Mm -hmm. <laughs> Все, даже снимать не успел. Сейчас кипятим водичку и перекусим. Ой. Рыба сегодня не хочет брать. боюсь чтобы он не упал бля. все сейчас кипятим кипяточку и заварим бомж шабеды. запотела А, все блюдо готово Андрюхин пять да. минут и ждем Андрюха, это, шип, шип, не увлекайся. ну а сейчас что делать перекусить надо у меня рыбы это. рыбы нету хотели уху сегодня сварить но пока ничего нет. Ну, у меня это тушенка есть, у меня тушенку потом попозже еще целую ночь угу. вот она и сидела а -а -а. Плотвичка, да а я даже не снимал. А ты даже не почувствовал, что там рыба есть? Нет, я не ну, не да. надо ультра-лайт ставить. Ну, вторая у нас на уху, еще две штуки и на уху можно сварить, с двух штук? нет, с четырех можно с таких сварить, а -а -а. маленький котелочек ну ладно, это мы сейчас, это, еще не вечер, вот такой там лов, сейчас я немножко приближу, ну да, вообще ни о чем, ну так, да? Ну, уху, короче, сварим, на уху Нет. хватит Вечером. Вот. Да Что дальше ночью будет, не знаю, как будет плевать Мы Посмотрим Так, все, давайте Сейчас я почищу картошку и Будем дальше готовить Комары достали Так, ребяточки, все, почистили картошечку Одна луковичка Вот Сейчас нарежем мелко картошку И поставим в котелок так, конфорочка зажглась. Андрюха ставит воду. Всё, не грохнется она, нормально. Не стоит вроде. Все, картошка, смотрите, ребята, порезано. Так крупно, то что не на чем не Все на лесу делал. И целая луковица. Ну, не целая половинка луковицы. Вторая половинка ушла, просто мелко порезал. Все это пускаем сейчас. На, Андрюха, все, закидывай туда. вообще что Да. Ты охуел? Кидай вот, сейчас. Она Нет, сейчас кидай. Она Блин, как сейчас. раз скипит, когда это. У уже... тебя рука. Смотри, у меня земля, Блин. Ладно, держи. Вот, ребят. А что это? У нас ночь, а тут у тебя день. Ну, блядь, камера так ночью снимает. Все, закидываем. Короче, этот полуковиц сюда и закидываем картошку. Бурга? Да. Хоть когда скипи, лучше, я че, а я что, ты будешь? Буду, ну подожди, все, и пускай, у нас закипает миска с картошкой, все, ребят, картошка с луком стоит и пускай варится, потом пенку соберем, ну ты сейчас увидишь, что дальше будет. Осталось уже, короче, рыбу почистить, рыбу будем в конце ложить за пять минут до готовности, как все скипит, картошка будет более мягкая, кинем рыбу Так, все, уже темнеет, наверное, успею показать, успею да. Так, из рыбы мы взяли, короче, патвичку, вот опушка и карасика. Вот, из трех видов будет Три штучки, я думаю, достаточно будет на эту кастрюльку, кастрюлька небольшая, как раз на две порции сейчас посолим вода закипит посолим и посмотрим как картошка будет чуть мягкая уже можем кинуть в конце ну короче за 10 минут до готовности кидаем рыбу и лучок так сейчас ребятки посолим Солите по вкусу, как вы любите Ждем, ребята, закипания. Это уха у нас такая будет. Уха у нас, ребят, такая полевая, грубо говоря. У нас ни доски, ничего нет, все по-быстрому. Вот смотрите, какой закатик уже пошел. Вот Не знаю, видно вам там нет. Красота вообще. Так, убираем вот эту половинку лука Она уже нам все отдала Все свои свойства Все эти шкурки Пока сюда Ой, блядь, Комары, невозможно Ой. Вот И закидываем Уже мелко порезанный лук сюда почти картошка готова но еще не до конца и все и опять варим полы на соль ага. все и за пять минут до готовности ну картошку станет мягкая закидываем просто рыбу варим еще 5-10 минут и выключаем все, наслаждаемся уходит ну и лаврушку и перец по вкусу так все ребята сейчас где-то часов три собираемся домой сейчас улов покажу вам как говорил вот, улов вообще слезы снимать чтобы даже поклевок не было времени потому что нечего будет снимать вот так что пока мы прощаемся с этим озером что то и рыбы особо и ничего не плечится. Остается самое главное. Мы отдохнули, да, Андрюх? Да. Отдохнули, подышали воздухом. Все, всем покедово. следующее видео мы едем на другой водоем. Может быть там будет более интересно. Всем пока.